Дедушка, ты привет. это вы Слушай, я тебя вон там увидел, мы, короче, шли и вот так вот. Прям навстречу. Ты Да, я подумал, блин, прикольная шапка и решил подойти попять -то, с тобой. Прикинь? Слушай, у тебя какие-то документы там? Это учеба. Ты учишься? Да. Фига себе, не в школе надеюсь. Нет, финансы Финансы? Финансы это круто. А, так чёрт. с Вот. А ты куда идешь вообще сейчас? Я вообще в салон красоты. Красоты? Тут есть салон красоты на Арбате? Порядное, да. Нифига себе. Я просто думал, что на Арбате все так. Ну либо кафешки, либо. Да блин, кафешки только, короче. Тут угорают люди и ходят, а? же есть, у вас. Ну да, да, кстати. Ну салон красоты. А что там будешь ждет? Маникюр. Маникюр? Ручки? Да. Прикольно вообще. Вот, ну слушай, на самом деле. Блин, ты это далеко вообще там? Нет, по идее, уже близкая торпа 12, это 10, значит, уже близкая. Ага, я понял. А, ты только первый раз туда идешь? Вот, будешь пробовать. А ты через сколько освободишься? Через час. Через час? Ага. Да. Я понял, слушай. Давай, может быть, тогда через час встретимся. Да. Ага. Давай я возьму твой номер. Да, давай. А, блин! Фигня-то, мы даже не познакомились. Я также... Ваня, очень приятно. Приятно. Да, тут прохладно на самом деле. Да. Я такой при. При параде, ой, ой, ой. Слушай, Даша, давай я возьму номер твой. Тоня, ну, сейчас. Короче, сейчас сама будешь записывать, да? Да, вот запиши. Вот, давайте тебе куда, ну, и чтоб ты знала, что это я, а не какой-то левый номер, Ваня. Ваня. Да. Я через, вроде... час или через полтора, я собираюсь. Через, через полтора, да. Раз. Вот, короче, я звоню. От какой курс вообще? Третий. Через... О, блин, клвый, я тоже примерно так же. А -а -а. Я четвертый только. А -а -а. Я учусь тоже. Все, Даш, давай вот так вот сделаем. Да, давай. давай. Вот так вот. Угу. Все, давай. давай. Удачи. Алло. Алло, Даш, привет. Привет. А ты где сейчас? Ну, вот я вышла, ты вышла на арбат. из ты вышла на арбат прикольно да. вообще как, как маникюрчик ты так долго делала его да прикольно вообще слушай я знаешь что предлагаю посидеть просто попить кофе у тебя есть время Прям сейчас сколько ты будешь 5 минут вот отлично я тоже где-то. все отлично я где-то там буду пока привет Да? что? А Привет. Привет. Привет. Ты счастливая такая. Слушай, давай пойдем в ту сторону. Я просто замерзся, я немножко активный, потому что мне нужно разогревать свои. Вот. Дин? Нифига себе. Ты, И ты на третьем курсе. Да, да. Ше... Я, Я не думал, что тебе больше двадцати, ну, честно. Uh -huh. ну, так, как бы. Опа, вот сюда, выйдем. Uh -huh. А мама разрешает такой маникюр делать, да? Uh -huh. А, вон, есть местечко. Ну вот смотри, ну на скидку... Ну, мне просто интересно. Ну, вот ты только меня увидела. Что-нибудь? Ну, блин, я не Почему бы не знаю? Ну, вот и все. Мне ничего не понравилось, в смысле нет. не Вообще не знаю, что меня что-то понравилось тебе. Ой, блин, вообще. Что ты? Ну, не, ну, по-любому вот есть такое. То есть, вот сидим вроде, общаемся, вроде нормально, да? То есть... Ты? Ну, блин, я подошел, да, заобщался. может быть, какие-то... сейчас, так, на улице, да? Ну, да, да, давай дальше. А как ты сказал? А я... Я не помню, как я сказала. Ну, общению, знаешь, не ну я тоже, вот. не Ну, Это не... тут бывает, что на первый раз я подумала, что, наверное, веселый классный человек, а -а -а. По общению, вот, и я не пообщаться с тобой. Вот я первый ну, раз как... Ну, да. Что ты угадай. что веришь, какой со мной сегодня случай но стою такая, пробиваю адрес в наушниках, стою, застыкала телефон. И тут, короче, я поворачиваюсь, и стоит ну, человек, короче, и вот так вот, ну, вот, вот делаю целостную видео. <сист> <mandat> <Ага. с väl Harvin> и, и, я, а я же так и голосики закричала. Не <связываем> надо, не снимайте <плыл heartfelt> меня. <связываем> <связываем> нет, нет, только, вижу, только, нет. Только, только не это. Что это, что это? А-а-а, зачем вы меня снимаете? Это чемок ржот, и я тоже смеюсь, короче. Mm -hmm. Потом уже приходила девушка. Там... Серьезная же, серьезная штука. Нельзя снимать. Вот, девушка там. Укачаешь. Знаешь, парни, парни начинают качать ноги, у них растет попа. Девушки начинают качать попу, растут ноги. У тебя все нормально с этим? Ну, я, например, я не хочу не хочу пить, пить, пить, пить. Керчи. Да. Какими? А, бальными или? хип а слушай я на хип ходил тоже там эти блин я давненько уже ходил эти... мне нравилось там прыжки О. Ну, прыжки, короче, в хип Они прикольные. Они Ладно, дошел, знаешь что? Давай как-нибудь на неделе пересечемся. Все, давай. Давай. Давай, все. Удачи. Пока. Вот мой друг Марат, он тоже ради уже нет. сюда стоит? Не факт, что она светит. Ну, смотрите, сюда она? Зачем смотрит? Не зачем знаю. Зачем это надо? Зачем ее поставить?